Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео покажу один способ, каким образом можно получить кадастровый план территории. Кадастровый план территории ⁇ это план кадастрового квартала, в котором содержится вся информация о земельных участках, находящихся на территории данного квартала, а также сведения о всех объектах недвижимости, которые также находятся на территории данного квартала. Я обычно получаю кадастровый план территории, когда планирую подготовить схему. Размещение земельного участка для того, чтобы попробовать получить данный земельный участок без торгов. Итак, сейчас на примере одного из кадастровых кварталов, находящихся в одном из районов Краснодарского края, я вам покажу, каким образом можно получить кадастровый план территории. Итак, мы находимся в населенном пункте Мостовской Краснодарского края. Меня интересует вот этот квартал. Я буду в отношении него получать кадастровый план территории, чтобы посмотреть, что можно здесь изобразить в виде схемы. Итак, каким образом нам определить размер вернее, кадастровый номер квартала, это сделать просто. Кликаем на любой земельный участок, который мы знаем, что находится на, терри... на интересующей нас территории. Так, переключимся в разделы участки предварительно и кликнем вот на любой участок, расположенный в данном квартале. В информации мы видим номер кадастрового квартала, вот он в данном случае, выбираем его. Публичная кадастровая карта автоматически выделяет желтым цветом выбранный нами кадастровый квартал. Итак, зная номер кадастрового квартала, мы можем заказать кадастровую выписку. Так Копируем номер кадастрового квартала и переходим в онлайн-сервис, с помощью которого будем запрашивать из Росреестра кадастровый план территории данного кадастрового квартала. Итак, перед нами онлайн-сервис, с помощью которого можно получить кадастровый план территории. К слову, с помощью данного сервиса получаются также выписки из АГРН и выписки о переходе прав собственности на объекты недвижимости. Но у нас в данном случае будет интересовать только кадастровый план территории. Скопированный номер вставляем в поисковую строку, проверяем, чтобы он был у нас отображен правильно и кликаем «Поиск». Система нам выдает один единственный результат, проверяем его номер и кликаем «Заказать». При оформлении заказа ставим галочку в отношении кадастровый план территории и кликаем «Заказать». Для получения кадастрового плана территории необходимо указать адрес электронной почты, куда он будет доставлен. При необходимости, если хотите, можете указать номер телефона для того, чтобы система направила вам смс о готовности результата. Но я обычно этого не делаю. Я указываю адрес электронной почты и ставлю галочку о том, что я ознакомлен с условиями. После кликаем «Оформить заказ». Система уведомляет нас о том, что заказ успешно сформирован и нам необходимо проверить свою электронную почту. Находим соответствующее письмо, в котором содержится информация о том, что мы заказали. Мы заказали соответственно квадастровый план территории, проверяем его номер и кликаем перейти к оплате заказа. Выбираем удобные средства платежа и производим оплату. Я произведу платеж и посмотрим, через какое время поступит кадастровый план территории. Я произвел оплату, мой платеж выполнен. На почту я получил соответствующую квитанцию о том, что мой платеж принят. Обратите внимание, что платеж мой был сделан 14 часов 14 минут. Запомним данное время и посмотрим, когда будет доставлен мне кадастровый план территории. Итак, мой заказ исполнен. Поступило письмо опять из сервиса. Письмо поступило в 14 часов 17 минут. То есть, буквально через 3 минуты. Гораздо быстрее, чем я ожидал. Так, что нам поступило? Нам поступил... Кадастровый план территории, он представлен в трех форматах. Его можно скачать в формате PDF в качестве архива и открыть в качестве веб-страницы. Я обычно использую архив, потому что в нем есть файл XLM, который можно использовать в бесплатной программе для самостоятельной подготовки схемы размещения земельных участков с целью их получения в аренду или в собственность без торгов. Поэтому скачаем архив с электронно-цифровой подписью, вы можете скачать все вместе. Так, я скачал архив, распаковал его. Здесь есть несколько файлов. Меня интересует тот файл, который имеет расширение XML. Данный файл мы будем загружать в программу Argo для подготовки схемы размещения земельного участка. Я вкратце покажу, как это делается, чтобы убедиться в том, что предоставленный кадастровый план территории применим для данной программы. Вот в данном случае отображаются все земельные участки, которые имеются по ГТ Мостовской в Краснодарском крае. Добавим их в чертеж. Да, вот перед нами появился весь кадастровый квартал. Теперь мы данный кадастровый квартал, соответственно, можем использовать для подготовки схемы размещения земельного участка чтобы попытаться получить его без торгов на этом у меня все спасибо что были со мной увидимся в следующем видео